Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Реалпроект. И сегодня я хочу рассказать вам про правила присоединения лоджии или балкона к квартире. Это очень популярная перепланировка, но несмотря на это у наших клиентов остается много вопросов о том, как правильно ее сделать. Именно поэтому в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, когда можно присоединять лоджию или балкон к квартире, а когда нет как правильно это сделать и что нужно знать, чтобы избежать проблем с вашей управляющей компанией и госорганами. Начнем с юридических вопросов. Правила присоединения лоджии или балкона к квартире одинаковы, но в этом видео я буду использовать термин «лоджия», так как на нашем объекте есть лоджия. Присоединение лоджии к квартире – это один из видов перепланировки, в котором лоджия пространственно объединяется с квартирой путем демонтажа оконно-дверного стеклопакета и часто полного или частичного демонтажа стены. Помним, что такую перепланировку тоже нужно согласовывать по стандартной процедуре, прописанной в жилищном кодексе. Каков же юридический статус? Лоджия – это неотапливаемое помещение, являющееся частью квартиры. Ее площадь не учитывается в общей площади квартиры, но входит в ее границы и фиксируется в устанавливающих документах на нее. Другими словами, лоджия, так же как и право распоряжаться ей, принадлежат собственнику квартиры. Второй вопрос. Всегда ли можно присоединить лоджию к квартире? Нет, не всегда. Возможность такой перепланировки зависит от наличия технических условий для изменения теплого контура квартиры, о которых я также расскажу в этом видео. Поэтому в каждом отдельном случае проектная организация оценивает техническую возможность и, если таковая есть, то разрабатывает соответствующий всем требованиям проект перепланировки. Не менее важный момент, как решается вопрос с увеличением нагрузки на инженерные сети. На самом деле это технический, а совсем не юридический вопрос, как многие считают. При разработке проекта перепланировки проектная организация оценивает существующие технические возможности и предлагает Такое техническое решение, которое можно реализовать конкретно в вашей квартире и в вашем доме. Теперь давайте разберем основные правила перепланировки с присоединением лоджии к квартире. Здесь у нас три основных момента, на которые стоит обратить внимание. Это внешнее остекление, стена между лоджией и квартирой, а также возможность изменения теплого контура. Начнем с вопроса остекления. Присоединяемая лоджия должна быть остеклена одним из двух следующих способов остекление от застройщика, как в данном случае, или самовольно, в строгом соответствии с утвержденной концепцией остекления всего фасада здания? Если нет утвержденной концепции и нет остекления от застройщика, то присоединить лоджию в квартире не получится. Следующий вопрос – стена между квартирой и лоджией. Если это несущая конструкция, то демонтаж только стены запрещен. Если это не несущая стена, то возможен полный демонтаж. Но если ваша квартира находится на уровне выше 15 метров от земли, то в игру вступают правила пожарной безопасности. В квартирах выше 15 метров полный демонтаж стены возможен только, если у вас есть вторая лоджия, на которой вы сможете укрыться от огня. Если ее нету, то полный демонтаж стены невозможен. Необходимо оставить пожарный глухой простенок шириной метр двадцать. Не менее важный вопрос – это техническая возможность изменения теплого контура квартиры. К этому относится утепление лоджии, а также обеспечение нормативной температуры в присоединяемом помещении. Если таковая отсутствует, то присоединение лоджии невозможно. Дискуссионный вопрос – что делать с радиаторами отопления при присоединении лоджии? По правилам размещать их на лоджии нельзя. И это логично, в таком случае вы будете отапливать улицу. Но при перепланировке теплый контур квартиры переносится, и лоджия становится отапливаемым помещением. А это значит, что она перестает быть лоджией и становится частью других помещений, например, кухни или комнаты. Можно ли размещать радиаторы в кухне или комнате? Вопрос риторический. Теперь отдельно остановимся на технических нюансах присоединения лоджии к квартире. Первое. При перепланировке с присоединением лоджии изменяется теплый контур квартиры. Для этого лоджия утепляется со всех сторон, соприкасающейся с улицей или соседними холодными помещениями. При необходимости, в зависимости от технической возможности, также устанавливается дополнительное отопление. Чаще всего используют теплые полы или инфракрасные панели. Если существующая в доме система отопления позволяет увеличить нагрузку на отопление отдельной квартиры, то можно обойтись без дополнительных отопительных приборов. Но это может определить только проектная организация. Все необходимые технические характеристики оцениваются и просчитываются проектной организацией и фиксируются в проекте перепланировки. Если же вам нужен детальный план ремонта, то вы всегда можете заказать технический дизайн. Закончить это видео я бы хотела ответами на самые часто задаваемые вопросы о перепланировке квартиры с присоединением лоджии. Зависит ли возможность присоединения? соединяя лоджии или балкона от их площади? юридически, нет не зависит, но может зависеть от наличия технических условий Меняется ли общая площадь квартиры после перепланировки с присоединением лоджии или балкона? Да, общая площадь квартиры меняется. к ней добавляется площадь присоединенного помещения, которое до этого не учитывалась в общей площади квартиры Изменяется ли стоимость коммунальных услуг после присоединения лоджии? Да, стоимость коммунальных услуг изменяется, так как основные коммунальные платежи рассчитываются исходя из площади квартиры. А вы теперь знаете, что при присоединении площадь квартиры увеличивается. Нужно ли согласовать присоединение лоджии или балкона к квартире? Да, обязательно. Это является перепланировкой, которая требует обязательного согласования в установленном законном порядке. Можно ли полностью присоединить лоджию шириной во всю квартиру? Юридически да, это возможно. Нет ограничений на увеличение квартиры по площади после перепланировки. Главное – это неизменность границ квартиры. Технически нужно смотреть каждый случай отдельно. Делать это должна проектная организация. Может ли управляющая компания запретить присоединить лоджию или балкон? Управляющая компания не имеет полномочий согласовывать каких-либо перепланировок. Если у вас на руках есть проект перепланировки и решение МВК о согласовании этого проекта, то управляющая компания никак не может помешать вам сделать это. Если после этого видео у вас остались сомнения, можно или нет присоединить лоджию или балкон в вашей квартире, то напишите нам на почту, указанную в описании к этому видео. И мы быстро и, конечно же, бесплатно проконсультируем вас и ответим на любые ваши вопросы. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!